Друзья, всем привет! Сегодня я познакомлю вас с парнями, которые построили майнинг-центр прямо в пещере и собрали на ICO своего проекта уже более 4,5 миллионов долларов. Эта цифра постоянно растет, и на момент выхода выпуска она может быть уже больше. Привет! Привет! Расскажи, чем занимается ваш проект, в чем его фишка и почему вы решили майнить именно в пещере? Мы э, начали заниматься этим, потому что э, у моего друга была пещера, да, которая была ему не нужна. И он мне говорит в один день, слушай, тебе не нужна пещера? Говорю. Зачем мне пещера там 40-х годов, да, то есть которая там 10 километров от города. Но вдруг не додумался до да, майнинга, да, ты друг не додумался, говорить, да. Там, мыслить, цифры чик-чик, там, терахэша, а он уже там думает, как бы сбагрить эту сюда, историю куда-нибудь. Да. И так она у меня появилась в руках. Я забрал эту пещеру. Я до этого еще четыре года в крипте. Ну, то есть, и майнил, и на картах майнил, и потом асики. И я решил все это совместить, да, и э, э, сделать такой дата-центр в пещере, да. И Потом видишь еще для майнинга, что круто, это стабильная температура 12 градусов, да? то есть для Асика самая крутая температура в районе 20-15, да? вот. И даже если пещера немножко нагревается, да, то есть она доходит там, до температуры, идеальной для Асика. И э, мы реально ничего не тратим, на активное охлаждение да, асика, потому что в индустрии там есть несколько а сколько процентов обычно, вот, если вот в городе, доп. в Москве майнинг-ферма, сколько процентов а, уходит на, ну, или, там, процент от дохода на охлаждение? 20-25-15, то есть это зависит от, от твоей структуры. Вы уже экономите эту прям, да. этот процент? мы эту разницу экономим. А что за железо у вас там стоит? Сейчас стоит у нас более 100 асиков разных моделей. Это железо от первой фазы, ICO, который мы провели в ноябре. Мы там 311 тысяч собрали. Вот, то есть мы почти 100 с лишним асиков там поставили. И там еще ГПУшки стоят тоже вместе. Вот, и они работают на людей из первой фазы. То есть они уже приносят прибыль людям. Реально готовый работающий бизнес, который сейчас работает, да? Второе ICO — это просто расширение, да? А, на масштаб уже этой пещеры. Просто хотите все там заставить асиками. И э, а какие приоритеты сейчас э, больше карт или асиков покупаете, во что верите? Мы больше верим в асики, э, потому что э, для нас, э, как для компании, надо очень быстро выйти в операционную прибыль. Mm. А что за асики у вот вас какие модели? А, сейчас стоят S9, D3, L3. Ну, прикольно, слушай, а как вообще с безопасностью в этом? Я слышал, что ну, Бывают землетрясения, нет ли шанс что гора рухнет и все засыпет, или там влажность, как с этим? А, с этим проблем нету, потому что видишь, например, все говорят землетрясение, да, то есть землетрясение э, это такая штука, что видишь там гора, она прям вот такая она огромная, да, то есть ну, горе ничего не будет, да. Гору сдвинуть, я не знаю, что это надо сделать. Okay. Я думаю, что вопрос, который интересует многих зрителей сейчас, сколько же стоит электричество в пещере? Три цент. 3 цент да. Да. А как вы получили такие тарифы? То есть у вас вообще дешевле электричество в Казахстане или это какая-то местность там? Ты знаешь, у нас, во-первых, электричество само по себе дешевое. Я даже где-то недавно видел статистику, Казахстан стоит на третьем или четвертом месте в мировом списке по... Э Себестоимости электроэнергии, во-первых, и, во-вторых, по себестоимости добычи биткоина. Если я тебе сейчас не совру, там что-то было, там, в районе 2,800. Расскажи, зачем ICO? Что, вообще, какая идея проекта? То есть это какой-то облачный майнинг или это вы в аренду оборудование или помещение, пещеру в аренду? Где бизнес-модель? Но ну, смотри, э, мы вообще решили отойти от этого, от всего, вообще абстрагировались от рынка и вообще посмотрели, вообще, что такое блокчейн, что такое э, э, вообще ICO, да, то есть откуда оно вышло, куда оно идет. Мы поняли одну вещь, что в целом все ICO идут э, к тому, чтобы э, дать какой-то э, размах проекту, понимаешь? То есть э, я, например, встречался с э, 10 хедж-фондами, Часть из них на уолл часть из них маленькие, часть из них очень большие. И когда ты им рассказываешь, знаешь, про инвестицию в майнинг, инвестицию в криптовалюту, они вообще не готовы к этому. И то есть ICO — это инструмент э, принести в массы э, идеи, это первое. Второе — прибыли. То есть э, человек, имея там 100 долларов, может вложить, например, э, там... Проект и получить деньги. То есть, это не облачный майнинг, это разные вещи. Это вообще разные вещи. Мы к облачному майнингу не имеем отношения. Ну, там это плохая история была. Не только поэтому, просто мы идем в новую, вообще, ветку развития всего этого, да когда. Все достаточно прозрачно. Мы хотим следовать, понимаешь, законам блокчейна, да, когда все открыто, все прозрачно, да, поэтому я сегодня сижу с тобой, это тоже, понимаешь, шаг к тому, чтобы, ну, люди видели, да, кто этим занимается, да. то есть, поэтому мы здесь с тобой Да, сегодня. потому что да. многие компании облачного майнинга, они же не открывают лицо, потому что знают, что когда-нибудь они нахлобучит свою аудиторию и так далее. То есть это уже действительно, когда фаундер э, открывает свое лицо и свою команду, он, это говорит о том, что уже, ну, то есть траст этого проекта, он на уровень выше, чем все остальные. А если, допустим, как, как с безопасностью? Потому что я, вот ребята, которые здесь, вот в России строят фермы, они там стараются, я не знаю, там, спецназ по диаметру, камеры везде. Ну, то есть, знаешь, там могут приехать, э, украсть там, и так далее. Вы думали об этом, как вот решили этот вопрос? Насчет охраны, там видишь, у нас своя охрана, это первое. Вот. И второе, у нас есть пункт полиции, который находится буквально в минуте езды от нас. Вот. И они постоянно нас проверяют, чтобы у нас все было хорошо. Потому что пещера стоит рядом со стратегическим объектом, да, и им очень важно за нами наблюдать, смотреть, что мы делаем, потому что мы работаем непосредственно близости, да, к этому объекту, и для них наша безопасность — это их безопасность тоже. Поэтому, то есть, они за нами тоже приглядывают. Рядом <реклама> с полицией построили ферму, это экстрим. <реклама> Прикольно. В итоге на перспективу к вам влезет мощности, там, террахеши или асиков, вот какие у вас планы на расширение, или вы потом планируете а, захватывать еще пещеры? Смотри, у нас там ситуация следующая. У нас 5000 лимит. То есть, этот лимит выставлен... А, первое, это... С тем, чтобы заполнить пространство так, чтобы было еще место для реинвестиций. То есть мы, чтобы, когда докупаем еще асики, у нас еще оставалось место. То есть у нас там полная вместимость 10 тысяч. Но мы не хотим 10 тысяч все туда там ставить, да? Мы хотим поставить 5 тысяч. Старое оборудование потом отомрет, мы его там, выкинем там. Поставим новые туда, там. Же при этом, если там будет 5000 часиков работать, они не будут нагревать пещеру. Вот вы это, рассчитывали эту тему? Камень, то есть э, прогреть, это очень-очень такая тяжелая работа. Камень больше поглощает э, тепла. И э, очень много тепла он съедает. Сейчас вот у нас там стоит сто этих э, с лишним асиков и карточки, да? То есть мы вообще это не чувствуем. То есть камень, он просто забирает тепло. Но еще там есть вентиляционные специальные прорези, откуда воздух циркулирует. Вот. И у нас есть еще одна тоже советская технология по отводу горячего воздуха. То есть мы ее будем использовать. Но это такая, как тебе, крайняя такая запасная вещь, которая у нас есть, она у нас лежит. Если вдруг она нам нужна, мы ее всегда используем. И она очень такая простая и очень эффективная.